В процессе курса вы, конечно, столкнетесь с сопротивлениями определенными. То есть это ваши привычные способы защищаться от нового. Вот. В основе сопротивления лежит обеспечение, обеспечение безопасности. основная эмоция – это страх. Дальше. Что еще важно? Ну вот это вот сопротивление – это желание оставить все как есть, потому что новое кажется еще хуже. Но это не так. Это тоже убеждение, что типа, будет хуже. А, вот у, у каждой души есть намерение к развитию, к усовершенствованию, утяжелению. И вот это вот усовершенствование, наработанная мудрость, это называется бытийная масса. То есть насколько ваше сознание имеет вес в этой жизни, насколько вы значимы для, осталь... для остальных людей, и тех там, скажем так, сил, которые вас окружают. Чем больше вы помните себя и понимаете, тем э, больше у вас бытийная масса. Вы тогда для других людей воспринимаете как фигура значимая, авторитетная. И наоборот, если вы себя обесцениваете, не хотите ничего помнить, вы тогда себя уменьшаете. И другие будут вас тоже воспринимать как пустое место. Поэтому если э, вы столкнулись с человеком, который вас обесценивает, Хорошо бы задать себе вопрос, а вы это делаете с собой или нет? Если делаете, то как и зачем? Нифига вам это обесценивание. Тех людей, которые себя не обесценивают, очень сложно обесценить. Просто это на них не распространяется, оно не заходит.